Отзовитесь. Вы не одиноки. Дело вот в чем. Я просто по вам соскучился. Отдыхал, в общем, в родном краю восточного Казахстана на Бухтарминском водохранилище. В базе отдыха Аюда. Я каждый год туда езжу. Далее ролик будет ни о чем. Так, о природе, о погоде. Вода, вода, в общем. Можете выключать. Достоевский, несомненно, описал в своем бессмертном произведении пророческий сон. Ну я пять дней просыпался вот в таком дивном местечке. Делюсь впечатлениями, так сказать. Поехали! Зачем тебе столько улиток? Еще раз, ну-ка, повтори. Коллекцию. Найти и потом... Коллекцию? Эй, эй, эй, ну на такой они закупороны. А вон она, пирамида. Торчит. Я туда доберусь. Вот в такой домик мы приехали. Каждый год мы в него ездим, уютный домик внутри все есть, душ внутри, вода горячая внутри, туалет, правда, вновь снаружи. Залив Аюда, лето, 3 июля. Вот на той стороне база отдыха, да. Мы на лодочке вот на этой сюда прикатили, пошли собирать клубнику, землянику. А я буду. Вода в этом году упала. Вода была. Вот до сюда Кхе -кхе. Вот до этих камней В общем, полтора метра Два метра вода упала Я вот здесь буду сейчас рыбу ловить Тут есть рыба Туда всегда была Туда залив кончается Ну вот, такие дела Такие места Восточный Казахстан Терминское водохранилище Дальше прошу вас. И не пропускайте, пожалуйста, ничего. Жарище, в общем. Вот здесь под горой залив был. Но он и есть. Просто вода сейчас упала. Может, уже и заросло все. Здесь вот это все вода была. то уже залив был вода. Вот камыш. Здесь ловилась рыба. Но рыба стала плохо ловиться. Невероятно плохо. Все ловят, никто... Не разводит здесь серьезный такой канат вот он этот залив ну то есть вот этот корень в воде был всегда вот этот корень был в воде я вот так на него чук-чук с него рыбачил вот сюда а так то вообще это подлещик такой грамм по 300 2 все за вечер утром вообще не клюет, только вечером ну сейчас вообще день. Вот какое прекрасное место. Это мой любимый залив. Мама, дорогая, какой же он хороший. В общем, буду рыбачить. Вот у меня удочки. А это я собрал пакет мусора. Там заливщики. Прекрасно. Донесу до базы, выкину. Мусорку. Сейчас сом клюнет, ты же доквочешься. Сама поймаем. Хочу, вот сегодня папа, давай самый хороший вечерок, ли? да? Да, вот это самая большая рыбеха, папа поймал. Трофейная попалась. О, рыбеха. Вещь. Да не умерла да. а конька можно и не сюда в общем это коптилочка самодельная, сделана из медицинских биксов это тот лещ с головы пилочки намоченные это ставится сюда крышкой Я поэт. Я нормален. Я требую, чтобы меня немедленно выпустили.